Всем привет, с вами Ильфа блин, ее дождь. Я на скайблоке сюда, я уже немножко начал, но я служу только два блока дерева, поэтому да, пойдем я еще тебя дальше. Ну все, я снимаю нормально, потому что у меня микрофон тихий, поэтому я сделал звуки вообще отключил их. Они мне нафиг не нужны, они мне только мешают. О, стало вдруг светло. <плес> что же это такое? Блин, что мне не выпадет ни одного раскачивать? Что за факт? <плес> а, блин, все. Я не прошел этот скайблок. Надо создавать не Сейчас я я, я сделаю по-умному. я положил Нет, я падаю в пропасть. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут. Вы кикнуты за поле за полеты? Блин, да как так-то? За что меня кикнули? Блин, меня как будто забанили. Я просто упал со своего скайблока. Ничего. А, да вот факт, что мне теперь делать? о ничего. 2000 слотов на этом сервере В... эм, так я не знаю это у меня так лагает, то что не надо было ничего писать или тут реально не надо ничего писать когда заходишь а ну, все я захожу обратно на skyblock а да почему когда я зашел мне теперь надо это все делать ss -help наберите чтобы получить список команд так, я просто хочу на голодные игры вообще-то попасть. Ну, я просто, как я навел там СГ и многие всяких команд, ой, и все, и много всяких команд наводил, но все равно у меня почему-то не получилось. ТР. Да ты почему ничего не получается, муж? Ну, так, SSHL. и ТРЛ. Как-нибудь так. Блин, вообще, что за команда не русские? Чурки какие-то, сердца давали что ли О, перезагружу остров из как там... Рестарт. Да. Қм, да, Қм, да, и что... А. Капец. Из. Я ничего не пишу. Да... Ч ⁇ за троллинг? Вс ⁇ рестарт. Правильно писал? Да, вроде все правильно писал. Так все, да заново рубим эту гребну на дерево. Если убейте, убейте, пока я пойду, Ладно, я попробую так вот. Я там, кстати, вспомнил, не раньше советовали просто ждать, пока она само поет потому что ломать листву о блин где мой росток он только что же начал падать и куда-то делся а за факт он на дереве так все я мне надо подняться так, тут, тут, тут, тут тут тут тут тут о у меня есть один росток все мы мы выживем на этом острове Блин, что же за менюшка вылезла тут у нас о можно выбрать любой блок а, я выберу лозы потому что я люблю Я выберу все, все все все и теперь нажмем сюда и что где мои все блоки которые я выбрал блин что за фигня я же выбрал блоки дайте мне пусть они упадут с неба что? а куда делись все, куда все дел? а, а, а почему у меня Видна земля. Блин, я не знаю, почему так лагает. Или что это вообще? И генератор булыжника и сделаю потом, потому что у меня сейчас нету ни не дома и вообще у меня ничего нет. Так, что? Куда построим? Так, все, построим так. Что тут? У меня тут вообще делать нечего. А, тут же должен быть песок посередине. Блин, я заставил песок должен быть в самом низу а не должен быть самом низу фух я уже испугался думал там какой-нибудь не бедро, потому что я, я очень давно просто не играл на скайблоке как он там называется просто очень давно не играл просто очень вообще зверски давно не играл и тут и будет у меня кактусы расти кактус не растит тут я сделаю такую о, я расширил свой остров. Да, я крутой, я расширил свой остров. А, куда все мои раскиделись? Ни одного раскали не выпало Она же должна была болиться и должны были упасть Но у меня есть хоть один раз, только это и то хорошо. Ладно, все. Не надо начинать что-то делать. О, где мой верстак? Блин, я же его сломал. Извините, я люблю Ну, тупой, плохо. берем вот это, так что она ну, там ну, на лопата. Все, <клес> Падаем Ты ты ты ты. Ты ты ты ты. <клес> Блин, <клес> что за фигня? Ты да -мо. -я. Я, короче, я просто вот так вот со всех сторон срублюсь. Думайте, я не тупой, я знаю то, что уже со всех сторон так. Так вот такой фигня такая. Нифига, я первый, кто так делает вообще. Я ни разу даже видео смотрел, даже сам когда играл, я никогда тут не делал. Я умничу. Так. Вот, кстати, я туда вспомнил, то, что туда неподалеку могут быть другие острова. Ну, это навряд ли, потому что они там спавнятся на миллион, на миллиарды блоков. Ну, я пошутила на них, конечно, близко. Так, чё Пошел я копать что-нибудь другое. Ну как другое, поменьше Ай, блин. Я тролль. Вот так вот. Нет, не так вот, а вот так вот. так вот. Тоже не так. Блин, я извините. Я что туплю. О, вот так вот. Сейчас я эту землю скопаю. Правда, надеюсь, я всю подберу, но я не всю подберу землю, которую я скопаю. Потому что я эту уже знаю весь твой скайблок разрушу, потом один блок вниз копаю, нечаянно и как упаду. Это будет смешно. Будет очень смешно. А, нет, мой песок, мой кактус. А. Блин, у меня кактус упал. Блин, что ж такое-то, а? Больше никогда не буду в самом начале игры сделать кактус. Так, стоп, я не надо понять. Ой. Ты-ты-ты-ты. О, у меня как-то сохранился, да, да, да, да. Я крутой пацан. Тыц, тыц, тыц. У меня есть как И не саженцев больше. как <связь> Блин, у меня кончилась земля винта, а когда мне сейчас нужна? И вот я вообще капец. А, нет. Ай-ай-ай, под себя я копать не буду, потому что я знаю. Блин, вот все-таки я был прав то, что я, под себя сейчас один блок сломает, это все, я упаду вниз. Блин, что-то походу мне плохо посоветовали, то что когда она обваливается, то, саженцы выпадают уже быстрее. Что-то мне набьяли. Врушу, блин. Ладно, все, не надо что-то делать. А я не помню, как делается генератор. М -м -м, дурак. <соцветная> так, вроде им понемножку вспоминаем. Поставил так, что. Блин, я ну тупой олень, все, я ничего не знаю, я больше не буду играть, вот тупой маем выкинул его вообще в жопу. Так, пытаемся сделать. Я фиг знает вообще, как его делать, что-нибудь сделаем сейчас. Если не сделать, придется преспавнить за новый мир. я вроде вспомнил как он делается так стоп вот это сюда эм, как бы вот так так так заставляем теперь надо вроде будет вот так вот сделать чтобы лава сюда текла и тут получился булыжник да? так, так все, все, все, все. Так, все, так, что? Вот я надеюсь получится, потому что если не получится, я тупол, тупой, ну, я выкину этот момент куда-нибудь. Так, все, я не знаю, получится, нет? Да, да, да, да, да, да. Ее, свало, аллилуйя. Так, блин, я что-то не выполнил. Да, да, да, да. Вот мне кажется, вот, знаете, такая тупость будет, то, что вот эта вода пробьется сюда, и тут сейчас будет очень эпично. Я для этого сделаю так, этот блок и сломаю. А, там вот и воду я, так возьмем вот этот футбол вот и спустим все вот сюда все тут он нормально стоит сейчас если фона она не поплывет туда она поплывет должна вниз если она сюда выйдет так вот тут я ай. так вот сделаю чтобы не, не загореться теперь мне нужна кирка ай блин нет дыр ну хорошо что у меня хоть дерево есть деревом будем заставлять все так, вот это вот так делаем, это делаем так, и у меня есть булыжник. Ты лиды. Да-да-да-да. Эээ. Эй, пофиг, пусть текстт. Воу, да, есть. о-ху, Блин, булыжник говорю. Да, я. да да да да да да да, -да, -да. Да ⁇ -мо ⁇ вы издеваетесь. Хорошо, что да. Блоки падают, так нечестно. О, я знаю, как это сделать. Так, хоп, зашел, подобрал, вышел. Зашел, подобрал, вышел, вот так вот буду, Хоп, хоп. Блин, зачем мне это делать в мушике? Если у меня будут каменные вещи. Если в дерево вырастет, он, то, то, у меня, то у меня будут каменные вещи. Если что-то дерево не вырастет, то у меня хрен, хренчу будет. О, так, тут они нету. Блин, зачем мне грибы тут? А, да, точно. Я вспомнил одну штуку. Ну, как вспомнил, не напал. Я вспомнил, арбузы же дают, вот все. И да у меня есть все, есть все, вообще нормально, почти, кроме дерева. Вот, дерево у меня проблемы. Если в дерево вырастет, то нет проблем. А если не вырастет, то есть проблемы. Так, ну блин. А -а -а! Опять был и не Да что ж такое это? Все, я плыву нафиг отсюда. А -а -а -а -а -а так, возьмем арбуз. Палки. Мне нужны палки. Мне нужны палки. Палки палки есть, это, это делаем, так вот это так, это так, это так, вот так, все вот так, это все так. Так, сделаем. Ай-яй-яй-яй-яй, я, -я, -я, -я, -я, -я, -я, я что не удаюсь. Так вот тут всполе. Возьмем арбузич, который я уже взял. Делаем одну семечку, посадим арбузич сюда. И тыкву, где мне тыква? Вот у тыква. Все сейчас они должны либо сюда, либо сюда вырасти. Ну, это, наверное, арбуз либо сюда, либо сюда. Тыкву, либо сюда, либо сюда ну короче вы поняли, чем я скупал тут им не... блин и вот я не знаю, как на голодные игры попасть. вот, вот что вот в чем проблема. ладно, о ко мне кто-то тыпехается, я не знаю зачем. зачем ко мне все тыпрытып. так сейчас я сейчас все складу, не знаю зачем. я не знаю они могут меня убить нет. так делаем так тып. Типа, а Ой, ты бы а какая бы ты. Привет, привет. Блин, забыл, как сейчас включается. О. Так, не обращать внимания, что я напишу, он просто что-то. Все ко мне ты пыхлый, что ты пыхлый, дураки что ли? Дфу. дфус. -дф, дфус.. Дфус. Дфус. Ох, ничего себе, я только сейчас а, а, а, Я только сейчас заметил, какие у меня координаты. Вот видите, вот можете тут посмотреть. Я вот лично смотрю в левом углу внизу. Так, я не знаю зачем, но зачем ты все вещи свои положил? Куда они сидели? А, они мне сплыли. Понятно. <соцентрический кодовый> все, пусть там сидит, ничего не знаю. <соцентрический кодовый> О, лох. <соцентрический кодовый> <соцентрический кодовый> Сейчас он врет. Прощай, чувак. Я не знаю то, что. Я не знал, правда, то, что так получится. Я вообще хотел просто так закрыть воду, чтобы он это. Не пролез сюда и там задохнулся. Но он упал вниз. Ну ладно, все. Всем пока. Я прекращаю снимать видео, как вы поняли, потому что начну я прямо вот сейчас скоро ну, только мы только мы уже будем на голодных играх еще посмотрю на команды там как на голодные попасть игры и все и буду продолжать снимать только уже на голодных играх блин я повторяюсь что за фигня ладно всем пока